Всем привет! Уже довольно долгое время на орбите Земли работает космический телескоп Кеплер, который предназначен для осуществления поиска планет, похожих на Землю. Телескоп обследовал около 150 тысяч звезд и нашел в их системах большое число планет, которые называют суперземлями. По своему виду эти планеты очень похожи на нашу. На них есть скалы, огромные океаны воды и даже полноценная атмосфера. К тому же они не такие огромные, как газовые гиганты, но все же по своей величине они значительно превосходят нашу планету. Давайте попробуем разобраться, почему при существовании огромного количества суперземель наша планета по сравнению с ними является карликом и что было бы если бы она была такой же большой ученые из калифорнийского университета изучающие формирование планет предполагают что если опираться на вероятную теорию образования солнечной системы то выходит что огромный юпитер в свое время просто закрыл возможность доступа к строительному материалу каменистым планетам он же образовал пояс астероидов, позаботившись о том, чтобы многочисленные объекты, находящиеся в облаке Аорта, не подбирались на слишком близкое расстояние к Солнцу. Поэтому без строительного материала внутренние планеты нашей системы остались небольшими. На вопрос о том, что будет, если Земля станет в два раза больше своего размера, ответить сложнее, пока ни одна из обнаруженных планет практически не изучена. Это я к чему? Ученые могут лишь строить догадки и предположения. Так, в теории, все объекты на Земле стали бы намного ниже, так как на больших планетах выше сила притяжения, действующая на объект. Из-за повышенной гравитации все было бы гораздо тяжелее. Люди, скорее всего, были бы низкого роста, а высокие горы были бы намного ниже. Из-за своего огромного размера и повышенного гравитационного поля, Земля начала бы притягивать большое количество астероидов, которые могли бы уничтожить жизнь на Земле. А если представить, что Земля была бы в 10 раз больше, то внутри нее случились бы катастрофические изменения. Из-за гигантского размера внутри Земли жидкой мантии будет значительно больше. Она своим давлением сделает ядро частично твердым. Конвекционные потоки в ядре вырабатывают магнитное поле нашей планеты. Когда ядро станет полностью твердым, эти потоки остановятся, а значит и магнитное поле исчезнет. Конечно, такой вариант событий повлияет на живые организмы, ведь магнитное поле сдерживает солнечный ветер. Из-за его отсутствия опасные частицы будут свободно достигать поверхности Земли, оказывая пагубное влияние на все живое, расщепляя ДНК и неся болезни. Большой размер Земли также будет способствовать большой активности вулканов. Чем больше планета, тем выше внутренняя энергия, которой нужен выход. Огромные массы мантии будут значительно горячее, а значит и конвекционные потоки увеличат свою скорость. Соответственно, движение литосферных плит может стать намного стремительнее, чем сейчас. Все эти предположения указывают на то, что если бы Земля была больше, то жизнь, которая известна нам, скорее всего бы не существовала. Телескоп Кеплер находит планеты, которые расположены в непосредственной близости к звездам. Расстояние примерно такое же, как от нашего Солнца до Меркурия, а на Меркурии температура достигает 400 градусов по Цельсию. Известно, что многие найденные суперземли имеют огромные океаны воды. Формирование планет происходило, скорее всего, из льда, а после миграции ближе к своим звездам лед растаял, образуя воду. В подобных водных мирах жизнь может отсутствовать, так как на дне океанов лежит толстый слой льда, который блокирует все необходимые процессы для жизни. Но все же стоит отметить, что всех процессов, которые происходят на суперземлях, не знает никто. Мы даже не все знаем о том, что происходит в глубинах нашей планеты. А что произойдет, если Земля станет огромной, сказать наверняка никто не может. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.